Здравствуйте! В этом видео для детей мы снова окнемся в грамматику английского языка English Grammar и разберем повелительное наклонение Imperative, а также много полезных фраз. А поможет нам в этом шериф! Давайте скорее начнем! Пишите в комментариях под этим видео: Я готов к приключению, шериф! С вами Диана Билан и онлайн-школа ILS. Поехали! ILS. Your bilingual Сегодня мы будем играть в шерифа и научимся командовать и запрещать на английском языке как настоящие шерифы. Как это сделать? Это проще простого. Самое главное сначала надеть шляпу и стать настоящим шерифом. You. Can do this. You can do this. А теперь давайте научимся языку шерифа. Начинаем нашу фразу сразу с действия, с того, что мы хотим, чтобы человек сделал. Например, swim, swim. Run. Run. Take photos. Take photos. Если мы хотим запретить человеку выполнять какое-то действие, то мы вытаскиваем значок шерифа, don't, и произносим Don't swim. Don't swim. Don't run. Don't, run. Don't take, photos. Don't take photos. А теперь мы отправляемся в отель за границу. Если вы еще не ездили в другие страны, не расстраивайтесь, у вас еще все впереди. А сейчас мы как раз с вами подготовимся к поездке. Когда вы были в отелях или на экскурсиях за границей, вы обращали внимание на многочисленные таблички. Не делай то! Не делай это! Не трогай это! Не входи туда! Смотрите, часто на табличках пишут полную форму Do not. Повторяйте за мной. Do not disturb. Do not... Не кормить животных получается не у всех Особенно, когда встречаешь таких милых животных Которые бегают за тобой по пятам и просят есть Но, ребята, если написано «do not feed the animals», значит, кормить их не нужно. Помните об этом? А теперь настало время поиграть. Теперь вы превратите мои приказы в запреты шерифа. Для этого вытаскиваем значок шерифа «don't» и ставим его на самое первое место. Готовы? Talk Sleep. Cry. А сейчас, шерифы, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Приходите учиться к нам в онлайн-школу ILS. Изучайте английский весело и быстро через игру. Наши ученики давно забыли о скучных занятиях, репетиторах и зубрёжке. Ваш преподаватель английского Диана Билан и онлайн-школа ILS. See you! Bye!